Сейчас я буду делать номер на лодку, на катер и покажу вам полный процесс от изготовления номера до наклейки номера на борт. В специальной программе пишем требуемый номер. Номер у нас уже забит по шаблонам, есть шаблон на новые номера, есть шаблон на старые номера, есть шаблоны также на квадроциклы. Номер вырезается на самоклеящейся пленке, цвет подбирается тот, который вам нужен. Вот плотер, вот пленка пленка используется в нашем случае это либо аракал либо итальянская пленка и тот и другой материал очень хорошей эксплуатации и с отличной клеевой основой номер на пленке вырезается на плотами номер изготавливается любого цвета основное требование это чтобы номер был контрастным если борт черный соответственно делается светлый оттенок это желтый красный или белый если борт белый соответственно другой яркий оттенок исключаем естественно светло-серый цвет но также очень немаловажную роль играет вкус и оформление лодки иногда это важно поэтому делаем под цвет лодки определенный цвет номера заряжаем пленку в плоттер фиксируем и запускаем процесс резки получился номер, здесь видны четко следы вырезов Сейчас будем удалять лишнюю пленку. Номер готов. Сейчас мы нанесем поверх номера монтажную пленку. Она предназначена для того, чтобы номер переносить на борт плотки не по одной цифрой или буквы а целиком. Наносим монтажную пленку. Номер готов. Сейчас мы покажем, как он будет наноситься на поверхность. В первую очередь обезжириваем поверхность. Для этого годится white спирит растворитель, либо что-то вроде этого, ацетон. Номер лучше клеить всего, конечно, вдвоем, чтобы кто-то подстраховывал, поддерживал. Загинаем бумажный край. Далее выкладываем на борт судно. Помощник в этом случае нам говорит выше, ниже, правее и так далее. То есть мы регулируем, а со стороны человек смотрит, горизонтально умеряет. Далее вот это место. Второй человек подходит, хвостик держит, чтобы не падал. Ну, если нужно. Можно справиться одному, но вдвоем проще. Далее вот это то, что мы согнули, накладываем сюда и прижимаем. То есть вот эта часть у нас уже наклеена дальше все просто поклейка номера самая простая вещь берем без всяких инструментов можно обойтись аккуратно вытаскиваем бумажную основу и постепенно наклеиваем куплю лодоку, и буду девок катать по вечерам и всех вокруг целовать Куплю моторную лодоку И буду девок катать По вечерам лушить в лодку И всех вокруг целовать Лето, солнце, купальный сезон Фиксируем клей на пленке Чтобы он схватился с металлической поверхностью Для нагля... наглядности здесь взята полоса оцинковки То есть металл Клеваю снова плохо, ложится на металл Далее снимаем после того, как приклеились буквы. Лодку, и, буду лодку, и всех вокруг целовать. Куплю Вот таким нехитрым способом был изготовлен и наклеен номер на металлическую поверхность. Заказывайте у нас номера нового образца, старого образца, номера на лодке, водные мотоциклы, катера. Мы делаем их в течение 20-30 минут из пленки любого цвета и отправляем по всей России. Все номера, которые мы делаем, соответствуют ГОСТам, то есть высота. И длина надписи, а также флажки прилагаемые, они тоже соответствуют ГОСТам. Все согласовано, так сказать, с законодательством на сегодняшний день. Осталось наклеить флажки.